Можно забрать подбородочек. В процессе исследования происходит сканирование слоев сетчатки, показывающие те изменения внутри ткани, которые человеческому глазу увидеть невозможно. С помощью УКТ врач может определить форму патологических очагов, их размер и глубину. Вот на нашем экране мы наглядно можем видеть отслоение сетчатки. Вот этот фрагмент, это сама сетчатка, она отслоилась от подлежащей сосудистой оболочки и пигментного эпителия. Синий фрагмент, в норме его быть не должно. Отслоение у нас, но, ну, где-то на 150 микрон. Не переживайте, с этой ситуацией мы справимся. Учитывая безвредность этого обследования, Оптическую когерентную томографию рекомендуется проводить раз в год всем людям старше 50 лет, чтобы выявить небольшие структурные дефекты центра сетчатки. Закройте глаза, смотрите прямо. В вашем глазу не видно ни отслойки сетчатки, ни кровоизлияний, ни народных тел. Кроме ОКТ для выявления заболеваний глаз, в том числе проблем с сетчаткой, часто используется ультразвуковая диагностика. УЗИ проводится в двух или трехмерном режиме. Двухмерные УЗИ или УЗИ-Б методом позволяют полностью оценить состояние глаза, глазных мышц, нервов, глазного яблока, сосудов и, конечно же, сетчатки. Преимущество УЗИ в том, что оно позволяет увидеть отслойку. Даже если прозрачная часть глаза замутненная, так происходит при катаракте или, например, когда внутри глаза кровотечение. Трехмерное ультразвуковое сканирование создает объемное изображение. Можно определить не только саму отслойку, но и ее высоту, содержимое под ней, рельеф и толщину оболочек. Это очень важно знать для того, чтобы назначить грамотное индивидуальное лечение. Зачастую речь идет о хирургических вмешательствах. Своевременность операции позволяет сохранить зрение. Например, в Германии по стандарту операция должна быть выполнена в течение 24 часов после постановки диагноза. В России, к сожалению, таких стандартов нет, но методы лечения в нашей стране не хуже, чем в Европе. И если диагноз установлен вовремя, зрение можно сохранить. В случае отслоения сетчатки единственным эффективным способом лечения является хирургическое вмешательство. Другого выхода сегодня не существует. Никакие капли, мази, таблетки, уколы, рассасывающие средства не помогают. Все это лишь отнимает время. Наверх посмотрите, пожалуйста. Пока-пока, Закрывайте глазки, подержите ваточку. Наберем контактную среду. Наверх, пожалуйста. Наверх. Открываем глазик и смотрим прямо перед собой. Вот отлично, молодец. Все, сейчас мы с вами закоагулируем ваши дырочки. Я буду прокручивать линзочку, а вы вот так смотрите просто прямо. Вам крупно повезло, если вам удалось обнаружить дистрофию сетчатки до отслоения. Остановить процесс болезни можно с помощью лазерной коагуляции. При помощи специального лазера производится воздействие на сетчатку по краю разрыва, и таким образом происходит склеивание зоны разрыва рубцевания с подлежащими оболочками глаза. Это препятствует проникновению жидкости под сетчатку и ее отслаиванию в этом месте. Вокруг слабых участков, где разрыв еще не произошел, создаются микроспайки коагуляты с подлежащей сосудистой оболочкой. То есть, по сути, сетчатку практически склеивают с ней.